Всем привет! Давайте поговорим про группы чисел. Если мы обратимся к вот этим кодам 911, то они идут группами 88 и 911, а вместе они дают 999 и так далее. И есть группа чисел рок-н-ролла. Мы ее рассматривали, мы к ней будем возвращаться. Есть числа, возможно, связанные сугубо с какой-то звездой, звездной системой. Сегодня мы обсудим группу чиселовцы или предполагаемой ноты ля. Посмотрите на циклы юг, кали-юга, трета-юга, два пара-юга и кали-юга. Если бы кто-то оставил такое послание, как шараду, как головоломку в стиле вычлене лишнее и добавь недостающее то я бы убрала здесь 3 это югу почему сейчас скажу почему потому что остальные числа вписываются в прогрессию где 27 умножается на двойку в какой-то степени 27 это 3 в кубе да? 3 в кубической степени умноженная на 2 в какой-то степени 1728 – это 27, умноженное на 2 в степени 6. 864 – это 2, умноженное на 2 в степени 5. И между ними соотношение в два раза отличается. Дальше, следующая предполагаемая калий-юга 27, умноженное на 2 в четвертой степени. Это 16 уже. 16.32.24. Так идет. 432. Обратите внимание, как она напоминает предполагаемую частоту ноты ля. И у, у частот, у, у нотных частот на самом деле версии. И по, по ноте ля, кажется, второй октавы, там много версий. Никто не знает, которая правильная. То есть я, я поэтому подчеркиваю, 432 предполагаемая частота. Но она тут есть, и она тут названа калиюгой. И если бы у меня кто-то спросил, что нужно сделать, я бы вынула третью югу, которая не вписывается в эту прогрессию, и добавила бы истинную калиюгу длиной в 216 лет, 27 умноженное на 2 в третьей степени. Дальше, если мы пойдем вниз по прогрессии, то 27 умноженное на 2 во второй степени ⁇ это сакральное число 108, которое очень почитают на Востоке, которое является соотношением диаметров Земли и Солнца, а также, хотя нам пишут, что размер галактики это в районе 100 световых лет, 100 тысяч, по одной из версий я видела 108 тысяч световых лет. Исследователи числа 108 нашли там намного больше интересных фактов. Мы же двигаемся дальше. 27 умноженное на 2 в первой степени, то есть на двойку, 54. И умноженное на 2 в нулевой степени будет, собственно, 27. Оба числа являются символами овцы. 27 и 54 это число хромосому овцы в гаплоидном и в диплоидном наборе соответственно. Перед нами очень интересный числовой ряд, который следует рассматривать не как отдельное число, а именно как единое целое. Это действительно очень любопытно. Единственное число, которое я никак не могу ничем откомментировать, кроме того, что это в моем понимании предполагаемая Кали-Юга, это 216. Вот по нему я пока что ничего интересного не нашла. Но если вы нашли по 216 по этому числу, пишите. Это действительно что-то, что является частью нашей природы, можно так сказать. Природы космоса и на, ну, нашей биологии, как вы думаете. Пишите свои заметки, будем исследовать дальше.